Ой, что-то очень долго дон и цветочек нету. Хм, скоро уже урок начнется. Всем приветик. Как вам мой образ? Ух ты. единорожка, у меня идея. Пойдем сегодня на мороженое. С удовольствием, Панки! Ну что ж, ребята, я думаю, всем новая тема понятная. Если что, домашнее задание еще раз повторить тему урока. Ой, придется, наверное, повторить эту тему, как-то не очень все понятно. Слушай, я вот эту тему поняла. Хочешь, я тебе помогу? Все, объясню еще раз. Ага, хочу, спасибо большое. Ну что, единорожка, идем на мороженое. Угу. с удовольствием. Пошли. Ой, Панки, а давай здесь присядем. Единорожка. Ой, куда это так певчинка спешит? Я не знаю. Давай спросим. Ой, ой, Ой, Панки, очень приятно познакомиться! мне тоже! Слушай, мне так нравятся твои браслеты, а прическа так вообще отпасть! Слушай, подруга, а ты никуда не спешишь, а? Да нет вообще-то, единорожка, я на мороженое пришла, а тут вы! Какая удача! ну ладно, девочки, я пойду возьму мороженое, а вы пока пообщайтесь здесь! Единорожка, ты какое мороженое будешь? Ой, я вообще-то клубничное буду! Ну, я запомню! Тебе твое любимое, да? Да, Панки, спасибо. Ну, я Микл. Ой, единорожка, такой симпатичный мальчик мне очень понравился. Вообще-то, с этим симпатичным мальчиком я встречаюсь. Ой, да ладно, ладно. Это мы еще посмотрим, подруга. Привет, друзья. Ну что ж, давайте поскорее откроем этот шар и посмотрим, что за вреденка здесь спряталась. Такая соперница, которая хочет Отбить панки у единорожки А может это вовсе у нее и не получится Посмотрим Итак, открываем наш первый слой И наша подсказка Это, это, это, это это. Где она? Где наша подсказка? Посмотрите, она прям спряталась Один, два, три, четыре, пять Ой, это кто? Это кто-то, наверное, из спортсменок Да нет, это спортсменка не соперница я так просто, Панки, никому не отдам! Интересно, интересно! Давайте смотреть дальше! Итак, наш второй слой! И под вторым слоем у нас спрятались наклейки... Ой, и здесь розовый шарик! Вот они выпали, наши наклеечки! Это убираем! И переходим к третьему слою! И здесь у нас спряталась... Вот, смотрите! Это татуировочка! А, смотрите, здесь футбольный мяч розового цвета и цветочки на футбольном поле. Это убираем. Все лишнее убираем. И переходим к нашим ячейкам. Давайте откроем вот эту. А смотрите, здесь сразу мы находим нашу ленточку для взрыва шара. И открываем. А здесь... Вау! Таких у меня еще нету. Ну, то есть не у меня, а куколки. С такой обувью, посмотрите. Здесь кроссовочки, они бело-красного цвета. И вот такие нежно-розовые носочки в красную полоску. Очень даже спортивная куколка. А теперь откроем следующую ячейку. Вау, следующая у нас пустая. А, эти приколы. Наверное, здесь будет огромный аксессуар. Посмотрим, когда откроем сам шар. Открываем следующий. А, посмотрите, какой прикольный костюмчик. Он нежно-розового цвета в красную полосочку и с красными рюшами. А, вот это классный. Мне очень нравится. А здесь еще какая-то буквочка Би. Посмотрим, посмотрим. Давайте открывать следующую ячейку. И это, конечно же, бутылочка. А, смотрите, она розового цвета с белой крышечкой. И здесь нарисована кошечка. А теперь сделаем бугри-багри-бум. Ну что ж, а вот и наши два пакетика. Давайте откроем вот этот. Вау, какой аксессуар! Это кепка! Кепка вот с таким сердечком! Смотрите, он белого цвета и с красной прошивкой! Это как будто бейсбольный мяч! Смотрите, это куколка, наверное, бейсболистка! Сейчас мы все узнаем! Откроем наш лист коллекционера! И откроем, вот они, спортсменки! Точно, смотрите, это бейсболистка! Давайте поскорее ее откроем! У меня такой куколки еще нету! Вот она! Та-дам! Ой, какой у нее красненький купаль! А, она с веснушком! Посмотрите, какая классная! И прическа у нее очень прикольная! И синие глаза! Интересно, она меняет цвет или нет? Ну что ж, давайте проверим, меняет она или не меняет свой цвет! Нет, в холодной воде она цвет не меняет! А может быть кепка? М -м -м. и кепка не меняет! Ну ладно, давайте-то все в теплую воду. И в теплой воде кепка цвет не меняет. А сама куколка... Нет, она остается прежней. Она даже цвет не меняет. Тоже мне соперница. Я вот цвет меняю. И очень даже круто. А еще проверим, что она умеет делать. А, она у нас плачет. Она у нас флакса. Куколка плачет. Нет, не надо плакать. Нужно радоваться и смеяться. Вот такая прикольненькая куколка мне сегодня попалась. С такой миленькой кепкой. Мне очень нравится ее прическа. Значит так, подруга, это я встречаюсь с Панки. И если ты Перчинка бежит. Что такое случилось? Идем, послушаем. Перчинка, иди сюда, куда так спешишь? Ой, мамочки, спешить надо, мамочки. Ой, хе-хе, еще -хе, раз приветики. О, вы сюда даже морозный не кусали. Вот это вы долго идите. Ну да ладно. Перчинка, ну куда ты опять спешишь? Как куда, как куда? Сегодня же на канале Тойзендул. Итоги конкурса на две ку. Мы сейчас узнаем, кто же наш первый победитель на куколку Гранж из рок-клуба. Поехали еще совсем чуть-чуть. И это Женя Конькова. Ура, я тебя поздравляю. Ура, ура, ура, я тебя поздравляю. Это куколка твоя. Не забудь, пожалуйста, с нами связаться по электронной почте. Она будет здесь, вот внизу, в описании под этим видео. Ну что ж, а теперь узнаем, кому достанется вот это. Теперь мы узнаем нашего второго победителя на куколку Акваледи. И это Татьяна Коношенкова. Ура! И